Здравствуйте, мои родные, мои любимые. Всех вас очень рада на своем канале приветствовать. И сегодня мы говорим о... О том, что нам приготовили звезды в период с 10 по 16 февраля в сфере отношений и чувств конечно же я знаю что вы все ждете информацию на эту неделю потому что у нас приближается праздник святого валентина с которым я всех нас поздравляю и хочу безусловно пожелать всем всем всем всегда любви всегда взаимности всегда глубины доверия и чувств полных радости в ваших домах, в ваших сердцах И пусть всегда Святой Валентин сопровождает вас в вашей жизни Любви вам, мои дорогие, счастье и гармонии Пусть обязательно в каждый дом заглянет он со своим Купидоном И, и те, кто одинок в этом году, обязательно найдут свои половинки Ну а те, кто в парах, обязательно улучшают свои отношения, если такая необходимость вас необходимо и требуется. А мы тем временем переходим к гороскопу. И, конечно же, я очень надеюсь, что вчерашнее полнолуние, которое я освещала на прошлой неделе, для вас принесло только лишь положительные какие-то возможности и если вы успели ими воспользоваться то я очень и очень рада если же это прошло для вас с какими-то волнениями и переживаниями постарайтесь пожалуйста выровнять все что было на нас снова, может быть и лишнего в вашей жизни потому что в период полнолуния всегда бывают какие-то нестабильности в наших ситуациях жизненных и мы можем получать какие-то сюрпризы от наших близких и неожиданных совершенно неадекватного толку поэтому если так все у вас происходило не совсем радостно старайтесь все уладить до того как к нам ко всем постучится святой валентин а я тем временем рассказываю о том что же приготовила эта романтическая неделя для каждого знака зодиака и так овны для вас на этой неделе Звезды приготовили огромные подарки, потому что противоположный пол начнет уделять вам утроенное внимание Это потрясающе Это потому, что у нас Венера наконец перешла в знакомое И такой отличный шанс наладить свою личную жизнь складывается у тех, у кого пока с ней было все не так благополучно я надеюсь, что вы 14 февраля будете уже встречать в парах. Если вдруг такое в вашей жизни пока не случилось, обязательно на эту неделю используйте все шансы, потому что откладывать в долгий ящик нельзя эту возможность, и астрологическая такая картина на ней продлится не вечно. Поэтому смело действуйте именно сейчас. Вы об этом точно не пожалеете. Тельцам, дорогим моим любимым, нужно набираться мужества, потому что эта неделя будет не самой легкой и простой. Могут возникнуть сложности именно в сфере чувств. Ничего критичного, но, увы, нервы, будущие события могут вам немножечко потрепать. И я бы даже сказал, что потрепят вам достаточно заметно. Будьте, пожалуйста, терпеливы, старайтесь смотреть вперед, чтобы... Заранее, как говорится, подстелить соломки там, где надо И избежать любого рода неприятностей А Ваша осторожность, предусмотрительность и осознанность Это те самые киты, которые вам помогут в, этом, в этих вопросах Обойти все шероховатости И шансы, которые приведут вас в спокойную романтическую жизнь на этой неделе Близнецы для вас придется на этой неделе, ну можно даже так сказать, принять неприятный факт, потому что люди, которые вас привлекают в романтическом формате и плане, могут, как говорится, обойтись и без вашей помощи. Это не очень приятно знать, но, увы, задаешься вопросом «а как же быть?». Итак, в первую очередь приучить себя не переживать по этому поводу и стараться уж тем более ни в коем случае не навязываться никому, потому что на этой неделе звезды вам подсказывают также, что вам будет, э, вас будет слишком много, да, вы сами будете... Кому вы дышите неровно Могут просто по-своему устать От вашего, ну, так скажем Назойливого общества И представления себя им Будьте, пожалуйста Более мудрее, что ли Будьте не так предсказуемы И, наверное, такой очень важный совет Менее доступный Потому что именно такая тактика Будет уже к вам, наоборот Подогревать интерес со стороны Противоположного пола, а никак не наоборот Раки Вы, мои дорогие раки, достигнете на этой неделе той черты Когда отношения совершенно уже изживают свой старый сценарий И развиваться по-старому уже не смогут я бы назвала, что это такой некий переломный момент, когда чаша весов может склониться в какую-то, в одну из сторон. В сторону сближения или в сторону отдаления будет зависеть от вас. Но по моим расчетам это, скорее всего, будет первый вариант – в сторону сближения. И ваш союз, ваш союз уже будет становиться все более прочным, гармоничным, счастливым по мере того, как вы будете вкладывать в него сами же свои силы. Любые моих дорогих львов ждут очень интересные события на этой неделе. Вам можно, ну, может даже немножечко и позавидовать. Ведь прекрасные представители противоположного пола будут аж на перебой стараться вам угодить. С вашей же стороны останется лишь разрешить им это делать и, конечно же, наслаждаться происходящим. Но только, пожалуйста, не превращайтесь в эгоистов, потому что, если уж кто-то для вас и старается, не забудьте об ответной, пусть даже небольшой благодарности девы что же с вами может случиться потому что звезды говорят что вы можете впасть в своего рода заблуждение что, от чего, почему? Вам вдруг покажется, что ваши отношения это те самые, о которых э, даже поэты слагают стихи, а романтисты пишут великие любовные истории. Но, увы, это всего лишь иллюзия и заблуждение. В вашем случае речь идет о довольно незамысловатом увлечении, которое просто очень сильно запало вам в душу. И звезды вам советуют все-таки взглянуть на ситуацию более трезво, что обязательно поможет вам увереннее действовать именно в сфере романтических вопросов. Иначе партнер будет в дальнейшем использовать эту вашу иллюзию и заблуждение, и, возможно, даже в какой-то степени начнет вами манипулировать. Будьте, пожалуйста, крайне предельно внимательны к происходящему моим дорогим весам небесные светилы предлагают предрекают неделю насыщенную романтическими эпизодами очень много людей захотят с вами э, сблизиться я наверное так скажу захотят чего-то большего чем просто дружеских отношений и э, что они что очень да, наверное будет и приятно они будут пытаться добиваться этого если вы одиноки то я уверена это очень хорошая для вас новость но если же вы уже находитесь в паре то держитесь всеми своими силами за свою вторую половинку потому что лучше чем она вы для себя не найдете нигде скорпионы моим дорогим скорпионам на этой неделе не следует отказываться от своего главного преимущества и какого я думаю вы все прекрасно догадались это вашей манящей красоты способность очаровывать очень вам пригодится на этой неделе она откроет вам двери туда куда многие другие люди ну наверное даже так можно сказать будут недопущены Поэтому пользуйтесь этим шармом и обстоятельством А вот то, что касается самой личной жизни как таковой То в ней каких-то ярких и заметных перемен пока не намечается Живите, течите, теките, течите по течению Простекайте дальше вместе с потоком жизни А все будет еще самое интересное предстоит впереди Стрельцы, для вас очень хорошая неделя, которая вам принесет исключительно положительные эмоции. И вам предстоит ряд запоминающихся встреч с представителями противоположного пола. Наслаждайтесь ими себе в удовольствие. Но не забудьте записать контакты тех, с кем захотите еще раз встретиться. Быть может именно сейчас вы протягиваете руку на встречу счастливому вашему романтическому уже завтра. Козероги, а вы решите подумать а, наконец-то о себе любимых. Вам покажется, что в отношениях силы вкладываются как-то неравноценно, так что можно проявить и ну, здоровый человеческий эгоизм. Несмотря на то, что с точки зрения логики все действительно обстоит так, как лучше э, и не бывает, э, но, тем не менее, лучше не идти на поводу э, у таких вот рассуждений. Ничего хорошего такой выбор вам э, не сможет принести в итоге. Вы только разочаруете любимого человека и будете потом об этом сожалеть. Поэтому будьте э, менее эгоистичны, но здоровый эгоизм здесь совсем не помешает. Водолеи. Ключ к вашим отношениям, а скорее даже к налаживанию отношений, если были какие-то сложности, лежит, как это не прозвучит, заманчиво, но он находится в ваших очень личных местах. Это так называемая интимная сфера. И поэтому именно там, где словами договориться не так просто, вступает в силу язык тела. Вы сможете наладить и даже уладить какие-то сложности в ваших отношениях, а если были серьезные конфликты, то вы сможете вернуть ваш союз, теплоту, да и просто душевно сблизиться со своим партнером. Пожалуйста, помните об этом волшебном ключике, которым нужно обязательно воспользоваться на этой неделе. А вот если вы только будете с кем-то знакомиться на этой неделе, то уж точно не спешите в этот романтический омут интимных отношений, потому что именно Здесь как раз-таки звезды советуют вам избегать такой тактики, потому что ни к чему э, точно попутному и путному вас это не приведет. Рыбки. Моим дорогим рыбкам будет довольно непросто найти взаимопонимание с представителями противоположного пола. Да-да-да. Лучше всего, особенно сейчас, ну, не стараться, да, как говорится, все в свое время. И эта неделя больше подходит для решения каких-то э, карьерных, профессиональных и творческих вопросов. Поэтому романтика никуда не денется, но пока отложите ее на, в приоритетах на, на последующее место, не ставьте ее во главу угла. Я всем желаю хорошего настроения, прекрасного праздника в Святого Валентина, и пусть в ваши дома обязательно заглянет любовь.